Привет, друзья! Сегодня подборка полезных советов на все случаи жизни. Я не раз сталкиваюсь с такими крючками. И ломаешь голову, как быстрее и проще их закрутить. Конечно, можно наживить пальцами, потом взять пассатижи и потихоньку полигоньку их вкручивать. Но это долго, особенно если таких крючков штук 10. На помощь придет обычный ключ от дверного замка. Просто вставляем шуруповерт и спокойно закручиваем на нужную глубину и любое количество. Все делается максимально быстро и просто. Я продолжаю строить дом и занимаюсь отделкой внутренних помещений. В котельной у меня не доделана плитка, а именно осталась верхняя линия. Тут везде идет подрезка плитки. По замерам стало ясно, что плитку можно резать пополам. Если бы была одна-две, то ничего сложного, замерил рулеткой, поставил отметки, прочертил линию и отрезал на плиткорезе. Но у меня тут штук 14-16, поэтому чтобы сэкономить время, за минуту сделаем удобную приспособу. Возьму кусок фанеры, на которой расположу плиткорез и его зафиксирую на саморезы. Далее с одного края добавлю еще кусочек фанеры, чтобы выровнять более-менее плоскость. и возьму два обычных металлических уголка, хотя тут можно взять и досочку и брусочек, ну все что есть под рукой, главное сделать упор. Выставляю плитку по линии реза и фиксирую уголки на саморезы. Далее отрезаем плитку и проверяем все ли работает как надо, размеры совпадают, все отлично и таким образом следующая заготовка заходит в плиткорез без разметки и упираясь в уголки сразу получаем разрез посередине плитки. Берите такой способ на вооружение, ведь упор можно сделать буквально из того что есть под рукой, а на стройке всегда найдется лишний брусочек, ведь таким образом работа и огромное количество плиток можно сделать легко и быстро. После укладки плитки и ее высыхания надо затереть швы, но прежде их надо очистить от засохшего клея, убрать остатки и весь лишний мусор. Кто будет строить дом, я всем рекомендую друзья, взять себе строительный пылесос, с ним очень легко наводить марафет, убирать строительную крошку, пыль, опилки, разный мелкий мусор, особенно в трудных местах. У меня мощный пылесос Stihl SE33 для сухой и влажной уборки, влажной грязи, в гараже, мастерской и поблизости дома. Компактная конструкция и вращающиеся вокруг своей оси передние колеса дают возможность легко и плавно перемещать его по поверхности. Множество принадлежностей и различные насадки, которые могут храниться прямо на пылесосе. SE-33 простой и эргономичный, отличается простотой в эксплуатации и разнообразием использования. Например, изменив место присоединения всасывающего шланга, можно легко переходить с функции всасывания на выдувание. Это удобно, например, выдуть грязь из углов, щелей, да хоть обдуть садовые дорожки от скошенной травы. Хороший запас мощности и идеально подойдет для уборки автомобиля. Ну а для меня это хороший помощник для мастерской. Смело рекомендую и для ознакомления оставлю ссылку под роликом. Убрав весь мусор и пыль, надо затереть швы. Тут я решил сделать для теста простую приспособу. Взял наконечник от герметика и небольшой плотный пакет. Продел насквозь и обмотал все малярной лентой. Закидываем затирку и начинаем заполнять швы. Идея мне понравилась, так как пол таза затирки ушло буквально за минуту. Плиткой работал всего пару раз, я плиточник любитель и самоучка. И делать ровные швы я привык обычным пальцем, но надолго его конечно не хватает и быстро стирается, потом еще болит, поэтому держите отличный совет, возьмите стержень термоклея, им очень удобно сделать ровные и одинаковые швы, просто проводим и получаем за секунды отличный результат. Далее в бой идет пылесос, собираем все крошки и осталось сгладить швы. Делаю я это обычной губкой для посуды, смачиваю ее, полностью отжимаю и провожу по швам и получается добротный адекватный результат, меня он полностью устраивает. Пылесос в мастерской выручает отлично, наводится марафет, быстро и просто, и самому работать только приятней, но есть места, которые забиваются пылью и мелкой крошкой. Чтобы не разбирать каждую баночку или лоток, вытаскивать там болтики, гаечки, шайбочки, возьмем трубочки для коктейля, вставляем их в шланг пылесоса и уборка всех органайзеров происходит моментально быстро и удобно. Запомните этот способ друзья, ведь такими трубочками подлезть можно ну реально где угодно и не бояться что пылесос заберет в себя маленькие шайбы. То же самое касается наборов инструмента, можно быстро навести частоту. Вот вам еще один простой и быстрый совет, если нужно расчертить много окружностей, будь это заготовка для какого-нибудь изделия или даже просто детям поиграть в дартс, то обычная струбцина поможет вам справиться с этой задачей. С одной стороны цепляем за саморез а с другой упираем карандаш. И можно задавать любое расстояние в зависимости от длины струбцины. Напишите в комментах, друзья, какие советы вам понравились больше всего. А что бы вы сделали по-другому? Поставьте лайк, вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал. Обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Всем спасибо, всем удачи, всем пока-пока.